Всем добрый вечер, точнее уже доброй ночи. У нас на дворе сегодня 19 сентября. Время без 15-12 доходит. И я еду в аэропорт. Сережа вышел меня проводить. Я лечу в Турцию. В Турцию лечу одна в этот раз. Беру свой чемоданчик и вперед в аэропорт. Вот я доехала до аэропорта. Сейчас пойду внутрь. Ветер поднялся. У нас сегодня, кстати, погода была прям тепленькая. 26 градусов тепла было, а сейчас очень похолодало. Так что хорошо, что я курточку одела. Вот такие вот у меня с собой вещи. Ноутбук, чемоданчик и моя сумочка. Ну все, идем в аэропорт. Все, зашла я в аэропорт. Сейчас посмотрю, объявили уже регистрацию на мой рейс или не объявили. И потом пойду попью кофе в кафе. Вот. Так, пойдемте вместе посмотрим регистрацию на мой рейс. Здесь у нас. Так, так, так. Вот 3.35. Анталия. регистрации 17 по 21. Ну, наверное, сейчас сразу чемодан сдам. И уже потом пойду в кафе. Да, вот уже очередь стоит красную регистрацию. Ну, наверное, сейчас так и сделаю. Ну все. Чемоданчик я отправила, регистрацию прошла. Сейчас пришла в наш любимый Сережа кафе. Сейчас куплю себе кофе. Хочу сэндвич взять с лососем. Я всегда, когда в аэропорту нахожусь, всегда беру сэндвич с лососем. И, наверное, Цезарь возьму. Потому что пока доедем, точнее, сейчас еще до посадки часа три. Потом еще пока долетим, около пяти часов, пока доедем до отеля, только буду завтракать. Вот, так что надо хорошо покушать. Так, принесли мне. Так, ну, в принципе, я долго здесь искать не буду. Я уже знаю то, что я хочу. Вот так, Цезарь сцепленка. Так, это длинная карта. Так, так, эспрессо. Так, а нет, вот капучино я брала. Так, и где у нас сэндвичи? Здесь пицца. Нет, тут нету. Здесь... А, вот сэндвич, сэндвич с лососем. Ну, все, сейчас сделаю заказ. И буду ждать. Да, его принесут. Только хотела сказать, что в кафе музыка не играет, и вот, музыку включили. Сижу, жду свой заказ. Буквально, кстати, неделю назад я уже была здесь в аэропорту. Мы с мамой летали в Павлово, это Нижегородская область. Летали, проводили поминки. 28 сентября будет год, когда бабы нет. Мы решили провести пораньше что буквально неделю назад я здесь уже была. Правда, конечно, повод был не совсем не радостный, как сейчас. Сейчас я с удовольствием предвкушаю свое будущее путешествие. А вот и принесли мой заказ. Большая чашечка капучино, сэндвич с лососем и мой любимый Цезарь. Так что буду сейчас кушать? Приятного аппетита не буду сейчас желать, потому что уже ночь. Вряд ли сейчас кто-то ужинает. Но если все-таки кто-то ужинает, поздний ужин, всем приятного аппетита. Ну все, я покушала. Сейчас жду, когда мне еще принесут. И буду выдвигаться, проходить таможню наверх. Все, прошла я быстренько таможню, народу не было бы вообще никого, и пришла я сейчас дьюти-фри. Хочу посмотреть свой любимый парфюм. Кто смотрит мои видосики, знают, какой у меня любимый парфюм. Это Ланвин Эклат. Ура, он есть. Прямо по курсу идем к нему. Сейчас как раз послушаю аромат, если он вот. И долго будет держаться, я его обязательно возьму. Вот. Сейчас вещи все опущу. Ой, фу, честно говоря, пока проходила таможню, прям жарко невыносимо. Вот. И заодно, кстати, познакомлюсь с этим ароматом. Я его еще ни разу не пробовала. Ну вот, стою сейчас, думаю. Взять мне вот такой же вот парфюм, как у меня, который в наличии есть. Или взять что-нибудь новенькое. Вот здесь вот есть Modern Princess Bloom. Мне понравился, в принципе, аромат. Ну вот этот вот, кстати, просто это One Win Modern Princess мне понравился побольше даже. Ну, вот этот, кстати, вкуснее будет. Да, вот этот вообще прям вкусный. Вот ну, здесь В принципе, у них разница небольшая. А и здесь даже, кстати, 60 миллилитров. А здесь 50. Мне, в принципе, он нравится потом, как я его буду на себе ощущать или не буду, даже не знаю. Сейчас нанесу себе его на запястье, похожу минут пять, как раз прогуляюсь здесь и смогу уже определиться, какой из двух взять. Ну вот, честно говоря, не могу никак определиться. Вот свой любимый уклад я побрызгала. Не знаю, то ли я его не чувствую на себе, то ли он выветрился. А вот этот вот я чувствую аромат. Вот такой прям ягодный. Вот, вкусненький аромат, но не знаю, может быть даже немножечко приторный будет. Все еще думаю, все еще определяюсь. В общем, я все-таки определилась. Стояло, наверное, минут 10. Все прислушивалась к ароматам. Ну вот, Эклад вообще выветрился быстро. Видимо, и здесь теперь подделка стала. Я в том году в Турции хотела купить идючки дючки э, Ланвин. Потому что когда отсюда улетали, я один всего купила. Хотела на обратном пути там второй купить. Быстро очень выветривалось. И сейчас здесь тоже выветривается очень быстро. Вот. Ну вот, вот этот модерн принцесс Ланвин. Я поняла. Он помимо ягод, там, скорее всего, еще аромат что-то типа маракуйи. У меня был похожий аромат от морякей. Он так и назывался Маракуя, такой прозрачный флакончик с розовой крышечкой. Но в принципе женщины, которые э, марика косметику знают, я думаю, понимают о каком аромате речь идет. В общем, я, наверное, возьму себе вот этот вот аромат, Ланвин попробую его э, за 66 евро. Вот 60 миллилитров большой брать я не буду, потому что, ну я не знаю, подойдет в итоге он мне или нет, потому что сами знаете, что аромат теле ощущается не должен потому что если вы его ощущаете значит он в принципе не ваш и от него может даже голова болезнь вот а если вы его не чувствуете значит это ваш аромат и вот это, конечно немножечко меня экватор разочаровал. ну что ж у меня пока в принципе мой флакончик еще остался буду пока своим пользоваться вот. ну, сейчас сделаю круг почетом по дютику и все и на кассу потом зал ожидания. А, кстати, надо еще водички зайти купить, попить. А то я кофе попила, что-то прям так жарко, прям не могу. Еще Пока таможник проходила. Фу, жарко. В Турции, наверное, еще жарче. Ну, тут, в принципе, все стандартно, как всегда. Ароматы по 20, 30, 40 евро. Ну, я их даже не буду сейчас останавливать. Смотреть, ну, хоть здесь очки. Так, цены-то есть, что ли? А, да, вот по его во 80-90 евро. Ну, в принципе, у меня очки есть, я с собой очки взяла. Так, ну все. Я говорю, кстати, вот эти вот очки прикольные, как у кошечки. И мне такие вряд ли подойдут. Так. Все. Иду на кассу. Ну, я не знаю, в алкоголь, наверное, я заходить уже не буду. Потому что у него, в принципе, не нужен. Еду в отель на ультра, все включено. И буду пить напитки, какие там в отеле будут давать. Вот. Ну, у нас, в принципе, я говорю, сейчас дьюти фри небольшой здесь стал. Его довольно-таки прилично сократили. Вот. Так что, это, конечно, не Москва в Москве, в Шереметье, он огромнейший просто. кто-то орешки. Так, ну, мне кружки мне не надо. Так. Так, так, так. Так, посмотрим. Ну, в общем, все. Все как всегда. Ничего не поменялось. Все, двигаюсь на кассу. В общем, расплатилась я карточкой. У меня вышло 4159 рублей. Карточка Альфа-банк расплачивалась. Ну, это наша внутренняя мастер-карта. С собой в Турцию я взяла на всякий случай МИР от Тинькоф. Хотя сейчас говорят, что из-за санкций, которые будут вводить в отношении Турции, точнее, пригрозили санкциями, вот. скорее всего, карточки МИРа работать не будут. Я, в принципе, с собой 100 долларов взяла. Мне больше-то, в принципе, и не надо. Вот, сейчас я зайду в кафе, куплю водичку. Вот, и все. И в зал ожидания пойду. Буду ждать посадки на свой рейс. Так, ну все. Я посмотрела сейчас по билету. Выход у меня номер 5. Вот. Сейчас поближе туда подойду. И буду уже самолетик свой ждать. Надо водички. Хорошо, там места свободные есть. Сейчас как раз туда и сяду. Вот. Вот, прекрасно. Сейчас и сядем. До посадки на рейс у нас остался примерно час. Кстати, хотела рассказать вам вот про кафе, в котором я сейчас ужинала, вот, ну и в котором мы, с Серега, всегда, когда улетаем, кушаем как вы видели я брала салат цезарь ну, кстати что хочу по поводу цезаря сказать мы с мамой когда в нижний новгород летали мне очень в аэропорту в стрикина понравился в кафе цезарь кстати там был самый вкусный цезарь который я пробовала. вот ну, здесь тоже в принципе нормально но там был намного вкуснее и кстати там порции были гораздо больше и цена была подешевле. Здесь порции маленькие и обратила внимание, что сэндвичи стали гораздо меньше. То есть если в том году э, цена у них и поменьше было и плюс там сэндвич так скажем четырехслойный, по-моему, был. Вот. Сейчас сделали три слоя и цены повысили. И, в принципе, как всегда во всем. Также у нас и продукты уменьшают в объеме, а цены растут. Так что нам не привыкать. Также хотела добавить по авиакомпании, которую я полечу. Я полечу авиакомпании Azur Air, но в этот раз не Anex Tour, у меня туроператор, а Кстати, от Санмара я также летала в марте 2020 года в Турцию. Смотрите обязательно на моем канале, кто не смотрел эти видосики. Вот багаж допускается на человека 10 килограмм ну, у меня в принципе чемоданчик небольшой у меня вышел чемодан на 8,5 с килограмм то есть в принципе перевеса не было доплачивать ничего не пришлось вот ночью я забронировала себе место в самолете вот ну, мне удобнее лететь не у окошечка а ближе так скажем к проходу вот там как-то воздух немножечко посвежее вот ну еле-еле, честно говоря, я успела забронировать, потому что на те сайты, которые я, в принципе, заходила, Azure Aira, там везде предлагалось платное бронирование. И вот, наверное, сайт третий только, ссылка на третий сайт буквально я прошла, еле-еле у меня говорю, получилось забронировать. Полечу практически в хвосте. Тридцатый ряд у меня будет. Вот. Ну, в принципе, зато место будет ближе к проходу. В общем, все как хотела. Посмотрим, сколько в этот раз будет составлять время полета. Вот так как сейчас мы полетим через Казахстан, как я поняла. И если раньше мы летали примерно до Турции 3.15, 3.20 по времени, вот, то сейчас где-то говорят, что 4.20 будет где-то. 24.30 по времени. Ну, посмотрим по факту. Кстати, еще забыл добавить. Пока здесь тихо, не шумно. Тоже могу, в принципе, записать. А почему я сейчас лечу одна без Сереги? У Сережи у меня в этом году отпуск был в апреле месяце Как я записывала в своих предыдущих видео, когда мы на даче отдыхали, вот рассказывал об этом. Поэтому, к сожалению, у нас... Совместно мне получилось остыковать отпуск и полететь. Поэтому я второй раз. Первый раз у меня был в 2020 году. В марте я летала одна. Вот, на, как раз на 8 марта. Вот, и сейчас второй раз у меня полет без Сереги. Жалко, конечно. Без него грустно, тоскливо, одиноко, непривычно. Вот. Но все-таки я надеюсь, что даст Бог получится хорошо отдохнуть у меня. Лечу я на 8 получается 8 ночей, да, 8 ночей, 9 дней. Вот. Ну и все, буду по ходу вам показывать, снимать, покажу обязательно отель. Вот какое питание, пляж. Ну, в общем-то, все как всегда. Правда, я немножечко решила поменять тип подачи материалов. Если раньше я снимала обзоры конкретно там по питанию, по пляжу, по отелю, то сейчас у меня это будет что-то типа влогов, совмещенные как раз с этими обзорами. Так что обязательно смотрите мои видосики. Смотрите, дождик идет на улице. Я надеюсь, вот мы по этому телескопическому трапу в самолет пойдем. Не знаю, насколько хорошо видно или нет. Скорее, наверное, больше мое отражение в зеркале. Вот. Вот. Ну, если будет посветлее, то я успею снять и показать вам. Дождик прям прилично идет, смотрите. Вовремя я успела в аэропорт доехать без дождя. Две новости. Первая новость. Наш самолетик прибыл, и мы пойдем в него через телескопический трамп. Вторая новость. Самолет прибыл только что, и наш весь задерживают на полчаса. Надеюсь, только на полчаса. Надеюсь, не дольше. Ура! Наконец-то идем на посадку. Точнее, я иду. О, как здесь хорошо. Прохладненько. Я надеюсь, самолет тоже будет не жарко. В общем, добралась я сюда до своего места. Как выяснилось, оказывается, место по туалет. Так что мне всю прелесть вдыхать. Весь рейс, всю дорогу. Сейчас дождусь, когда мои соседи сядут, присядут на сиденье и тоже буду размещаться. Я даже в местах туалет нашла кожей в один момент. Не надо долго быть точно стоять, вовремя в Все, готовимся к взлету.